Когда я а буду вынеки того, что мы бачили, я бы сказал, что э, проведение этих местовых выборов еще раз яскраво засвечуло ты застарелые проблемы в нашем выборщем законодавстве, которые мы затыкаемся уже последние э, нескольких годов И, на жаль, те все рекомендации, которые делались попередними и назиральниками местовыми белорусскими, и назиральниками международными ОБСЕ и они не были увеличены и зараз, подчас внесения изменов и дополнения в выборчий кодекс, какие были сделаны на при конце минулого года. Я нагадаю, что это были первые выборы, которые отбывались, поводные в ответах ось изменов выборчего законодательства, и зараз в некотором сенсе мы можем оценить, каким чином поплывали в этой измены на проведение выборчего процесса. И могу сразу сказать, что, на жаль, они не зарабили выборчий процесс больше прозрачным и демократичным, а в некоторых упадках, как нам подается, нам эта ситуация и погружилась. А когда говорить про первые этапы кампании, формирование выборчих комиссий и округовых, и территориальных, и участковых, то мы так само назираем ту самую тенденцию, которую назирали на предприятия выборы. То, что проходность, так званая, как мы ее называем, опозицийных э, вылученцев комиссии значительно меньше, чем такая же самая походность в до представителей правовладных политических партий в громадских объединениях то есть это свечит то, что э, органы, которые формовали комиссии протягивают селективный подход при формовании комиссии это первое другая сама процедура формования комиссии застается в большести э, своей э, закрытой для назирания то есть представники компании в большинстве случаев не допускались на посещении органов, которые принимали решение формований этих комиссий. Ну и так само те резервальные, которые все-таки присутствовали на этих посещениях, засвечивали то, что никаких реальных огонков кандидатур, кандидатуров вылученных у склад комиссии, не отбывалось. Все это принималось в основном списом. Кандидатуры были захода одобрены в этой комиссии. И все это просто носило, я бы сказал, техничный характер И в связи с тем, что критерии отбора комиссии да, отсутствуют Это позволяет органам, которые формуют комиссии, абсолютно отвольно принимать эти решения чинения отношении кандидатуры Ну и конечно же, на первую большую важность в кто получал этот притендент в комиссии И ну, в связи с тем, что критерии отсутствуют, обскаживать такие решения в судах просто бессмысленно. Это норма кодекса не работает и сейчас это в раз было засвечено Если нет предметов скречки, то еще нет чего обскаживать Что относится регистрации кандидатов у депутатов Так само осталась неизменной закрытость тотальная процедура проверки подписов Наши мазеральники в 100% не смогли присутствовать непосредственно при проверке подписов выборщими комиссиями а Это очень принципового момент, покольки выборчий кодекс Верно докладно прописывают процедуру, каким чином должна отбываться проверка подписов И после того, как комиссии принимают эти и другие решения, мне тяжко давать оценку, наколко же эти процедуры были выполнены. Треба отметить, что на этих выборах был в великий процент без альтернативных округов. 88% выборщих округов на их выборы отбылись безальтернативно, А на двух избирательных округах в вообще не стало кандидатом по разных причинах. то есть и требовалось проводить там повторные выборы. Однако, например, некоторые кандидаты столкнулись просто с тотальным обмежеванием своих мокшимостей в агитациях. Это Дубоносову Макашевичу, И не с провести они неводной встречи с выборщиками. Мы просто отмовляли предоставление помешкания по самых разных причинах. Потому что это не мокшимо просто, а либо потому что там ремонт. Ну, Треба нагадать, что его конкурентом был директор предприятия Гранит, на котором он працевал. И сборал незалежный профсоюз там Альбо, э, добротвор кандидат, который, э, по-перше, был зарегистрирован с великими тяжкостями, просуд. суд. по другое на протяжении всей своей агитационной кампании связался с судякими перешкодами. От конфискации улетов до затриманья в его. Ну а при конце всего стало то, что вот этот вот плакат, который вот вы вырубил Добротвор. комиссия территориальная углядела в им запреки до волтового изменения конституционного лада вот в этом плакате. Не больше, не, не, больше, не меньше. Да. А так само у них были претензии до этих улеток где они убачили распаливание национальной ворожести по межбратскими русскими и белорусским народам. Это думаю, разумеется, вот в этой вот фразе, где он пишет, что э, белорусы не повинны э, удельничать в, в, в чужих войнах и оборонять чужие экономичные интересы. А вот в этой информации про политвязни комиссия углядела поклёп на должностных лиц Республики Беларусь, которые выносили приговоры в отношении этих лиц. Это значит, что ни неводных прозвища, ни одного службового особого вся информация о с присудами мы конечно при таких обставинах вот, э, про, проанализовавши все эти этапы и начинающих с э, формования комиссии, заканчивающих подликом ликом голосов и разглядом скаргов э, мы конечно не можем не лечить, что выборчий процесс пришел, пришел серьезными нарушениями принципов демократичных и справедливых выборов, которые замацеваны и у международных в домовах нашей страны, прежде всего, стандартах АБСЕ, э, и у белорусских законодательстве, что вельми важно. Белорусское законодательство так само не был, э, не выконывалось. Э, атмосфер... И сами выборы, и атмосфера политического переследования и репрессий э, в оппонентах Улады, на фоне которых отбывались все выборы, э, вельми негативно уплывали на свободу выборов не прозрыстость под лику голосов, не дае подставу свержать, что выники выборов адлюстровует воле выявления белорусского народа. Вот так поглядевшую за все этой кампанией, такое складывается вельми мощное устойливое уражение, что э, э, э, есть два боки в этом процессе. Один бок, это как ставятся до этого выборщики. Громадство отвыкло от выборов, которые э, на самом деле являлись выборами. Для громадства это ритуал, который, ну для большинства, конечно, есть разные люди, многие просто не ходят, но вот, в целом громадство и то, что ходит, и то, что не ходит, а погажается с выниками, просто привыкла до такого вот, ритуалу, который называется выборчая кампания. Уже видовочно, большинство людей просто не задумывается, для чего выборы реально потребны и при какой, при какой процедуре у Бога ли